Три основных упражнения в зале. Несмотря на то, что современные тренажерные залы оснащены по последнему слову техники и сегодня существуют тренажеры, которые за спортсменов подсчитывают количество подходов и повторений, без базовых упражнений никак не обойтись. Для того, чтобы набрать мышечную массу или увеличить силу будет трудно обойтись без жима штанги лежа, приседаний со штангой и становой тяги. Можно ли заменить этими упражнениями все остальные? Ответ на этот вопрос – и да, и нет. Ведь с одной стороны, жим штанги лежа, приседания со штангой и становая тяга являются базовыми упражнениями, которые предполагают вовлечение в работу множества мышц и суставов. Для выполнения этих упражнений требуется много сил, а также золотую тройку можно выполнять с максимальными весами, что позволяет отлично развивать силу. А с другой стороны. Эти упражнения не годятся для создания рельефной качественной формы с идеальными пропорциями, которые требуются бодибилдерам или тем, чья цель похода в зал – снижение веса, а также людям, имеющим травмы различного характера. Достоинство трех основных упражнений. В первую очередь, базовые упражнения задействуют большое количество мышц, что эффективно запускает метаболизм и ускоряет мышечный рост. Во вторую очередь, Выполнять базовые упражнения можно с большими весами, что приведет к развитию силовых показателей. Только систему силовой тренировки нужно изменить. Вместо четырех подходов со средним количеством повторений 8-12, количество подходов лучше увеличить до 6, а повторений сократить до 5, не больше. Базовые упражнения влияют на увеличение секреции собственного тестостерона и гормона роста. Естественно, без выполнения базовых упражнений об эффективном наборе мышечной массы можно забыть. Базовые упражнения укрепляют кровеносную систему, улучшают кровообращение. В работу также вовлечены мышцы-стабилизаторы. Какие мышцы задействуются в упражнениях? Приседания со штангой, Ягодичные мышцы, большие, средние и малые, широкие фасции, четырехглавые и двуглавые мышцы бедра, полусухожильные, полуперепончатые и подвздошно-большеберцевые мышцы. В качестве стабилизаторов в работе участвуют мышцы спины и поясницы, груди, живота, трапециевидные и дельтовидные мышцы. Жим штанги лежа, задействуют все части грудных мышц, верхнюю, среднюю и нижнюю, передний пучок дельтовидных мышц и трицепса а также нагрузку получают мышцы пресса. При выполнении упражнения с применением, так называемого, тяжелоатлетического моста в работу включаются широчайшие мышцы спины. Становая тяга, вовлекает четырехглавые, приводящие и двуглавые мышцы бедра, широчайшие мышцы спины, большие круглые мышцы, ягодичные мышцы, полусухожильные и полуперепончатые мышцы разгибателя позвоночника, трапециевидную и ромбовидные мышцы. Недостатки базовых упражнений, из-за вовлечения большого количества мышц и суставов, а также из-за сложности техники выполнения и возможности работать с большими весами, нанести вред и травму можно в два счета. При несоблюдении техники выполнения есть вероятность получения травмы позвоночника, такие как, грыжа, смещение, защемление и другие, также есть вероятность разрыва связок или растяжений. Вывод. Естественно, негативных моментов можно избежать, если не гнаться за большими весами и не халатно относиться к базовым упражнениям, в остальном же, они являются тремя китами занятий в тренажерном зале, как для набирающих вес, так и для тех, кто пытается похудеть. Однако в последнем случае базовые упражнения нужно выполнять в комплексе со многими другими упражнениями. Автор материала, Автор материала, Виктор Колесников.